Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про девайс с самой крутой коробкой, которую вы когда-либо видели. Речь в этом ролике пойдет о Vupu Argus Pro. На первой коробке нанесен сам девайс, логотип компании и название устройства. На противоположной стороне указаны технические характеристики и комплектация. Но внутри данной коробки находится еще одна коробка, которая выглядит просто... Невероятно, это своего рода бронебойный кейс. Открыв его, мы первым делом видим девайс и два сменных испарителя. Под ним располагается инструкция и кабель USB Type-C. Уже только по одному внешнему виду можно смело сказать, что данный девайс можно брать с собой куда угодно Он переживет любые приключения Отметим сразу, что официально от производителей нет никакой информации, что данный девайс защищен от воды и падений Либо они про это забыли, либо не упоминают, чтобы перестраховаться Но все равно внешний вид у новинки 11 из 10 Argus Pro выглядит современно ярко и свежо, но при этом не пошло и достаточно сдержана. Новинка слегка похожа на девайсы от компании Geekvape из серии Aegis. Но даже если так, то компании ВУПУ стоит отдать должное, ведь дизайн переработан на высшем уровне. Корпус мода выполнен из металла и всегда будет черным, меняться цвет будет исключительно у рамки и у кожаной вставки. За вставку стоит отдать отдельный плюс, так как она может отличаться материалом, текстурой, цветом и способом нанесения логотипа устройства. Это может быть либо тиснение, либо принт. На лицевой панели располагается небольшое крепление для ланьярда, ниже находится довольно большой, Большая прямоугольная кнопка Fire с небольшим круглым углублением, чуть ниже находится информативный цветной экран, еще ниже находятся кнопки управления плюс и минус и в самом низу расположился порт для зарядки USB Type-C, который закрыт специальной силиконовой крышкой. Внутри этого девайса разместился просто монструозный аккумулятор объемом в 3000 мАч и заряжается он силой тока в 2 А, что говорит нам о том, что девайс от 0 до 100% зарядится не более чем за полтора часа. Максимальная мощность у данного устройства 80 Вт. Внутри этого девайса помимо просто монструозного аккумулятора располагается довольно крутой чип, который славится своей моментальной работой, правда он слегка обделен функционалом. В Argus есть всего две функции. Либо девайс сам определит, какую мощность нужно поставить под определенный испаритель, либо вы сами вручную настроите эту мощность. В качестве картриджа используется универсальный PNP, коих есть три разновидности. Объем картриджа 4,5 мл. По количеству совместимых испарителей в УПУ переплюнули даже легендарных смоков. Линейка подходящих испарителей насчитывает аж 12 штук. Среди них встречается даже обслужка. В комплекте можно найти силиконовую накладку на картридж, которая призвана защитить его при падениях. К минусам данного девайса можно отнести то, что на данный момент нет переходника под 510-й коннектор. Компании WPU действительно постарались и выпустили крутой девайс, который подойдет любому пользователю. Он обладает огромным аккумулятором, довольно большой мощностью и большим выбором испарителей. Так что если вы новичок в этом деле, то благодаря этому девайсу вы попробуйте вообще все, что есть в вейпинге. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.